<тит> Само это тело просто почва. Мое тело, ваше тело, каждое тело. Это просто почва. волшебство почвы и толстство что она превращает в смерть в жизнь. Истощенная почва не погасит огонь голода. Неутоленный голод может сжечь весь мир. Вот ответственность, которая лежит на нашем поколении. Спасем почву. Сделаем так, чтобы это произошло.